Приветствую на канале Таро Элены. Девочки, мальчики. Сейчас мы сделаем расклад Кельтский крест на мужчину. Да? Ну, кто из мальчиков смотрит, все меняет на девушку. да? А, делаем на такую тему. А, что сейчас в твоем сердце? Скажи. Скажи самое сокровенное. Да, чего ты не можешь сказать в реале пока но думаешь об этом да? что самое важное ты не хочешь сказать поговорим с душой партнера да? поговорим с подсознанием да? ну что ж основная карта у нас вот это глубинная да что, что совсем скрыто под ней мы ее в конце откроем. Что основывает ваши отношения, да, основа всего. Что, возможно, сейчас уйдет и больше не вернется из ваших отношений. Что приходит в ваши отношения прямо сейчас. Магическая позиция. Захотим, возьмем ее, не захотим, пройдем мимо. Ну и что, придет без всякого нашего желания, придет и все. Теперь такая интересная будет у нас позиция а мы, то есть девушка, да, какие, какой ее видит наш партнер, мужчина, какой ее видит, да. И каким он видит сам себя в этих отношениях. Его страхи, да, чего он боится, может быть потерять или там что-то еще. И исход всего. эта карта. Наоборот, и смотрим, у нас... Письмо, письмо, прекрасная карта, говорит о том, что человек постоянно думает о вас и хочет вам написать, прислать весточку. Либо постоянно находится в поиске у вас в социальных сетях, в общем, постоянно о вас что-то хочет знать. Ну что ж, смотрим основную карту. О, поздравляю, карта мужчины. Это говорит о том, что он считает себя вашим мужчиной. Кого, кого вы бы вы сейчас не загадали? Он считает, что он сделал правильный выбор в своей жизни. Даже если он об этом пока не сказал. Ведь позиция у нас была такой, да? Тайны его мысли. тайные мысли таковы. Я хочу быть с этой женщиной. Во что бы то ни стало. Она моя. Основа этому какая у нас? Основа этому, как ни странно, вечное одиночество его сердца, его души. Он постоянно чувствовал себя до встречи с вами, знакомство знакомства с вами, ну как, не востребованный мужчиной, что ли, до конца. То есть то, то партнерство, которое есть на данный момент, может быть, с кем-то еще, либо до вас, которое происходило, оно не давало ему какое-то э, да, раскрытие себя, мужского своего потенциала. Вот именно это, возможно, вы работаете вместе. Возможно, вы где-то соприкасаетесь да, с рабочими какими-то процессами. Но человек встретил вас, понял, что он ваш, а вы его. Так, давайте посмотрим, что уходит из, из ваших отношений на данный момент. Уходит какая-то другая женщина. Женщина, которая... Здесь две карты женщины, да, я загадала вас как вторую, более обнаженную, да, девушку, я потом ее вытащу, покажу. А это женщина, с которой он был раньше. То есть те девушки, которые точно знают, что мужчина не свободен, они могут вздохнуть спокойно и понять, что в мыслях, да, то пока этого не сказано, но в мыслях у этого человека, он, видите, отвернулся. Мыслях у этого человека Прошлое партнерша остается в прошлом Ну что ж, давайте теперь посмотрим Что магически приходит в данный момент времени Приходит какая-то легкая удача Приходит какая-то неожиданная, сюрпризная Какая-то вещь, которую вы не ожидали Наверное, ваши отношения будут развиваться и достаточно быстро После окончания этого дурацкого Нашего ограничения в перемещениях, я думаю, вы удивитесь, какой быстротой отношения начнут развиваться. Давайте посмотрим, как видит вас партнер. Он видит вас своим родным человеком. Да? Карта дерева, Ленорман всегда обозначала именно родственную душу, человека, с которым хочется быть навеки, связать свою судьбу, пустить как так называемые корни иметь детей иметь скажем так ну судьба одним словом дерево судьба судьба человека видите это удивительно но мужчина вышел в центре и он видит ваш своей судьбой все очень логично кем он видит себя в этих отношениях он видит что он солнце то есть все зависит в принципе от него сейчас все в его руках это он сейчас начинает понимать. Даже если он не проявил себя, это говорит о том, что начинает подумывать, как бы это сделать. Видите, уходит одна, приходит на, на это место женщина своей, ну, всей его судьбы. То есть вы, кто меня сейчас смотрит. Его страхи. Нет у него никаких страхов. У него страх только... Как можно быстрее с вами увидеться. Он хочет свидания. Свидания, причем такого эротического характера. Но у мужчин всегда это на первом месте. Поэтому тут неудивительно. Очень резонируют эти две карты. Он хочет свидания. Возможно, на этом свидании признается вам в этих своих вот, последних да, ощущениях насчет вас. Что же приходит магически да, без вашего? Приходит то, что он с вами будет очень близок. Вы будете вместе, вы будете... Возможно, вы даже съедетесь очень быстро. Потому что по карте собака полное доверие. Доверие ваше к нему, его к вам. Вы становитесь... Вы, возможно, уже друзья. Вы становитесь ближе по этой карте. Еще ближе. И это будет очень скоро по карте коса. Скажем так, мужчинка созрел, да, если можно так сказать. Очень долго думал, судя по карте 19 башни. Долго был одинок, долго боролся со своими чувствами. Теперь я уже понимаю все эти карты вместе. И, возможно, действительно вам об этом даже не говорил. Потому что карта письма показывает, что это будет как-то сделано неожиданным для вас образом. То есть вы об этом ничего не знаете на данный момент. Ну что ж у него под сердцем. да, В данном случае образно уже, да, вот. Под сердцем, что какая карта. Карта кольца, поздравляю, он вам сделает предложение. Я думаю, для кого-то это точно судьбоносный расклад. Кто-то мне точно отпишется, что ЗАГСы открыли, и мы были там в первой десятке. Я вас поздравляю. Те, кто этот расклад смотрел, обязательно на загаданного человека у вас будет продолжение. И очень крутое. Ну что ж, на этой радостной ноте я заканчиваю свой прогноз. Пишите, у кого проигралось. Буду очень счастлива услышать. Пишите темы, пишите, поддерживайте канал, потому что от вашей реакции, от вашей активности будет зависеть количество выходов в эфир моих новых видео. Всем добра! Люблю вас, Елена!